девушки дорогие наши любимые девушки и девочки в том числе знаю какая аудитория меня смотрит блин поздравляю от всей команды от всей моей команды от всей команды иван геймер анимешников от всей команды китамура Кун кунгейм от всей команды м -м, гитаристка от всей команды просто от всей команды от всей нашей большой дружной огроменной просто семьи это самая Ой, женщина в мире. сейчас будет извините я заикаюсь очень сильно но это будет только завтра Потому что сегодня пока седьмое. Дорогие... Дорогие наши любимые, единственные девушки. Девочки, мамы, бабушки. Поз... От всей команды... От всей команды анимешник... Иван Геймер Анимешка и анимешник Кунки Тамура... И, короче, от меня лично И от канала Иван Тузов Китамура Кунгейм Собака Китамура 999 Поздравляем вас всех с 8 марта Желаем вам всем всего самого наилучшего Чтобы у вас не было никаких проблем Все решалось только так По щелчку пальцев Ну, чтобы все было, короче, замечательно Ну и желаю, короче, я от себя уже так как я идейный вдохновитель этих каналов, этих аккаунтов, я желаю вам всем, чтобы вы не болели и нашли себе своих принцев, как у меня в Sims. Пока, пока. Вроде.